Каменный уголь может изолировать энергию молнии благодаря высокому давлению метана. А еще метан не содержит таких газов, как аргон, ксенон, которые находятся в воздухе. Вот. Ну то есть воздух более электропроводно, да, чем метан. Поэтому каменный уголь изолирует энергию молнии. Так чтобы энергия молнии распространялась по всей поверхности каменного угля. Вот. И на основе вот этих данных мы проводим эксперимент. Вот. То есть вот эти растения будут питаться водородом и анионом гидрокарбоната. А вот это растение будет питаться только талой водой. Вот. А к одному из них я буду подключать еще высокое напряжение ну чтобы посмотреть как будет вести себя растение по идее вот это статическое напряжение плюс будет вылетать от этих трав плюс вылетает электроны проникают которые притягивают катион водорода под этим Будет сохраняться вот этот катион водорода в газовом состоянии. Она будет стоять под водой и постепенно будет впитываться к растению. К растению то есть, растение будет охлаждаться, и в гидридах будет сохраняться вот этот катион водорода. Вот. Ну, это эксперимент. Для этого делаем вот этот генератор высокого напряжения. Вот, ну, это автогенератор на двух транзисторах, вот, то есть это две схемы, вот здесь по 5 витков каждая, вот, ну, обычная схема, да, называется строчник на одном транзисторе, только это... У меня получается строчник на двух транзисторах но в моем случае это даже э, на трех транзисторах потому что эти два транзистора они параллельно работают вот умножитель у меня обычный э, ун 9 27 1 и 3 вот, вот три усоты телевизоров вот и они подключены э, по креосановской схеме да вот такую схему еще делает юрий 222 вот. я у них тоже позаимствовал но я подключил вот так приклеил по своему обычаю да между собой умножители но на этот раз я подключил их вот так как бы Несимметрично, да, вот один с этой стороны, а другой вот так, в перевернутом виде. За счет этого я получил вот это соединение. Точка А подключается к, к массе, вот так сразу, и с этой стороны тоже. Точка А соединяется к, к массе. Вот, вольт отрезан фокус тоже отрезан и анодная подключается к переменке вот то есть у меня это уже получается на выходе вход соединяется обычно да тоже вот масса подключена к заземлению и строч массе строчника вот выход строчника входит в переменную да вот ну то есть Самое обычное, самое стандартное соединение. Вот обычно в интернете есть три умножителя подключенные через конденсаторы. Ну, я так раньше делал, а сейчас вот подключил именно вот по такой схеме. Но это не от того, что у меня нету зеленых конденсаторов. Да, их у меня на самом деле предостаточно. Огромное количество. Но... Я выбрал именно вот эту схему, потому что здесь тоже есть конденсаторы, они не керамические, а вот эти пленочные, фольгированные. Поэтому переменное напряжение течет через них намного лучше и можно соединять не три умножителя, а намного больше умножителей, хотя она будет как бы увеличивать не так больше да, напряжения, то есть она не будет выдавать очень много напряжения, но но за счет этих конденсаторов, то есть и за счет фольгированных конденсаторов переменный ток течет намного быстро и увеличение напряжения думаю будет намного больше. Сейчас проверим экспериментируем проверим волтаж, так вот смотрите еще что-то замыкание между этими ножками транзистора происходит вот именно поэтому они и выгорают выгорают вот Ну, где-то вот так. Вот. Запах озона. Огромный запах озона. Ну, примерно напряжение у нее где-то вот столько. Это получается у нас... Это получается у нас... 5-6-7. 75 тысяч 75 вольт. Ну, где-то, грубо так, 75 тысяч вольт из трех умножителей. Вот. Ну, с конденсаторами, конечно, можно выжать из нее 80 киловольт, да. Но зато вот эти с конденсаторами нельзя подключить еще дополнительно вот четвертую, да. Потому что энергия начинает проседать. А вот такое подключение она дает возможность подключать еще несколько, несколько умножителей. Вот. Поэтому тоже последуйте вот. вот такой схеме, да. И у вас тоже все получится. То есть это именно для экспериментов, чтобы, чтобы растения впитывали вот этот катион водорода. Если интересно, вы можете просмотреть другие видео, где я впускаю такое напряжение через себя, вот, чтобы, чтобы в мой организм впитывал много водорода. Водород это единственный антиоксидант. Спасибо всем за внимание. Разве это не чудо? Вот. Из пальцев свечение выходит.